Арилонка здорово Привет Ты чего? В же ты был или в Зоннан где ты была? В по-моему, что Че... с ними не соцлось? Да там не <приниматель> играть <thực saccharque> Где-то онлайн просел, все, плевали. Да. 6 хп наверху на, на целом Это наоборот Прикрытие батареи у меня Беги беги беги Б. Прикройте! Батареи у меня. На балконе один. <связь> Блять, строй 28 хп на цели. У нас пиздили. Ребята, батареи у Это меня. Нормально. Прикройте. а еще нападил. Уничтожил. Да, я базу. Вторая бата была на Б. Где была первая? Сейчас а сейчас вот будет. Что сейчас будет? С Ага, погнали на это, да. На балкон кому-то нужно сесть, они бегают там. Кто заходит? Кто заходит? Кто заходит? Кто Ребята, батарея у меня, прикройте! Один через, а Один через за идет. Один через за. Что базу положил? Бату положил чека. Двой разлома. Я буду вам бесконечно благодарен, если вы выиграете. Почему? Я Бас. Не знаю, я беру вторую. Вторую выиграю себе в соревновании. Назрет. Шо, не унесли? Не, а, я не не унесли. Ребята, батарея у меня, прикройте! Ребята, батарея у меня, прикройте! Давай, давай, давай, давай! Ты болеешь за меня? Да, Спасибо да. Спасибо за поддержку. Брат. Наш подвал. Красавчик. Бля. В ангаре есть канал. слева вверху. Наш подвал. А так чего? Сейчас принесут, если мы зарядки не чекнем. Блять, откуда война? Ленин слева, блять, можно помочь? Да, перехватил. Помощь? Нам нужна помощь. Надо. Прикройте, батарея у меня. бля уже бегу. Еще один код сыном. Ребят, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, у меня Всё, крас. сзади сзади Нет. прикройте батарея у меня подвал Боже. ёбаный киквейт заебал прикройте батарея у меня сидит где-то крысит с ремсой снопой блять Бля, на балконе двое. Ребята, батарея у меня. Прикройте. На базу идут. Через балкон. Через батареи? Да. Ребята, батарея у меня. Прикройте. На балконе у них блядь, так, слева. все, давай-давай. Давай-давай, давай-давай, давай-давай, давай, давай, Ребята, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, ой как они заебали со снайперками где-то сидеть я их даже не вижу этих чертей забра крас тобой Он оболку несет? Меня, меня ебаный пич убивает со скоростой. Да, он оболку. Блять. Там еще у нас Т-1. пошли в клан. У нас онлайн-дом слагенал. Ты его подымешь. За меня уже бойцы жил все два лет. Я пока отнекиваюсь. Ну вот, так, к нам пошли. Так, дымчезер, ановар. Я... А вы официально собираете участвовать? Ну, на next season, если народ поберем, то можно Приходите, Видите ты, на балконе этого ебаного мусора, блядь, на есть? Их балкон Там моему не один сидит, там с нашей стороны В команду по попалась. Сверх. О, давайте, нет, нет, нет, давайте, откройте. реломка, реломка, давай. Подвались с их базы по центру. Идет. Давай, давай. Ух ты, Брок. Сколько ты килограмм? И -ху. А если вам... Понравилось, как я нагибал эту лсять, но рыдающе, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых видео.